Гастроли Якутского театра оперы и балета в Большом театре Беларуси. 19 ноября. Золото скифов и половецкие пляски от французского хореографа в уникальной постановке оперы «Князь Игорь». 21 ноября. Гала-концерт звезд якутской оперы и балета.